Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствует телеканал «Универ ТВ». Меня зовут Владислав Сергеев, за камерой Булати Гангирев. Ты смотришь дневник первокурсника, день четвертый. Сегодня выступает Институт физики, Институт международных отношений, истории и востоковедения. Пойдем за мной, я покажу тебе много чего интересного. Посмотрите на эти лица. Сегодня у них сполон как никогда. Большое обилие зрителей предвещает нам, что сегодня на сцене будет жарко. Жаль только, что мы нетерпеливы и не хотим ждать. А вот поговорить всегда пожалуйста. Но почему-то ребята не поспешили открывать секреты своих концертных программ. Что-нибудь хорошее скажешь своим друзьям, которые участвуют? Чтоб они зашибись шибиси выступили. А знаешь, мы показывать на программе? Что, что еще раз знаешь что будет показывать в этой программе нет ну тон танцы знаю, что показывают танцы? и песни и песни знаешь о том а сама не споешь нет а знаешь что пока что моив ты просто мой как я поглядел ты им много чего знаешь хотя можно прям информацию черпать и Моих не знает, что покажет. Девушка, а можешь с вами поговорить? Нет. Почему? Не хочу. Ну, как тебя зовут? Зачем? Мы снимаем дневники правокурсника, мы хотим, чтобы твое лицо сияло в кадре. Нет, спасибо, не хочу. У вас будет номер про супергероев? Нет, а почему вы все не узнаете, вы все, вы все увидите, да. У вас будет самая крутая программа? Да. А, ну, хотя бы тематику? Нет. Все в секрете? Все будет в лучшем виде. Все в лучшем виде. А на камеру. Да. Ты просто очень мило улыбаешься. Спасибо. А почему именно красный? Почему у вас так много красных? Вот так вот. Да? Да. Точно учить в пауке? Нет. А паутинку не пускаешь? Нет. Даже у меня прекратила выделяться пауки. Итак, информацию мы так и не получили. Чтобы не тратить время зря, перенеслись в концертный зал. Сейчас основное действие происходит именно там. Выступает Институт физики со своим не менее научным сюжетом о жизненном пути Николы Теслы. И несмотря на замысловатый научный подтекст, им удалось связать тематику с качественно подготовленными концертными номерами. Внимание на экран. Вот такие номера показал Институт физики. Программа прошла хорошо, но, к сожалению, без Юры Зонина. Куда запропастился бессмертный ведущий всея Казанского Федерального университета? Для нас это вопрос. Без него Институт физики уже не будет прежним. Мы же надеялись, что Юру появится на сцене хотя бы трижды. Но нет, ничего с этим не поделаешь. Передаем Юре Зонину привет и двинемся дальше. Нас ожидает диалог с интересной личностью. Друзья, это Никит Токтасинов, наш независимый эксперт. Он появляется всегда посередине любого фестиваля, неважно, день это первокурсник или студенческая весна. Сегодня он прибыл к нам снова для того, чтобы поделиться своим мнением. Никита, как тебе фестиваль? Кого ты можешь выделить? У тебя замечательные усы. Всем привет, спасибо, что оценил мои усы. Я бы не стал сравнивать один институт с другим, пока не отсмотрел все институты. И при этом нельзя забавить, что нельзя сравнивать день первоказа, студия весной это совершенно два раза фестиваля. Я бы сейчас не выделял какой-то конкретный институт, я бы, скорее всего, выделял конкретных личностей, которые раскрылись уже на данном этапе, какие-то показали интересные номера, какие-то интересные выступления. Сейчас вот сходу вот не вспомню, кто это был на самом деле. Мы снова здесь. Выступает Институт международных отношений истории востоковедения. Мы хорошо запомнили этих ребят. Они активно отказывались спойлерить нам концерт. Мы ждали и дождались. Ребята не зря, а или молчание. Сейчас на своих экранах вы можете увидеть номера определенно будущих призеров фестиваля. Один номер достойнее предыдущего. Обилие массовости и хорошей хореографии определенно выделяют институт из ряда остальных. И даже ложная концовка с выступлением сторонников КПРФ и революционным настроением выступающих не смогла отбить желание любоваться концертом. Желаем моего и дальше радовать нас мощными концертными программами и пополнять свои творческие единицы талантливыми натурами. С некоторыми из таких мы уже успели обменяться впечатлениями. Прошел ваш концерт, как ваши впечатления? Стабильный кайф? Господи, да, было очень, очень, очень, круто. очень Просто круто. Мы готовились и мы получили кайф. А сцены, и от зрителей была отдача шикарная. Просто мы и сами получили кайф на самом деле настолько шикарно. На данный момент могу сказать, что это... Наверное, самое, самый лучший, это самый, лучший, это самый лучший концерт, который я лично видел. Да. Потому, Потому что, что мы, думаю, были это тут. все Пенти, были тут, значит это был уже успех. Да? А как считаете, есть ли те, кто могли бы быть лучше вас? Нет, нет, нет. Никогда. на равне могут быть, конкуренция что? должна что? быть. Что? Другие коллективы я не буду говорить об этом. Не будешь говорить? Нет. Главное, чтобы лучше. Когда. Это отлично. Все. Спасибо большое. Спасибо. Дорогие друзья, кто все эти люди? Это большие друженькие. Сегодня они организовали классный концерт, который заполнится нам надолго. Перед вами выступал Институт физики и Институт международных отношений, истории востоковедения. Мы увидимся с вами завтра. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и до новых встреч. Пока!